Царица объявила конкурс, кто двадцать палок ей за ночь бросит, там она царства отдаст. Съехались все мужики со всего света, ни у кого больше восемнадцати и не выходила, И тут объявился Ванька Печник неграмотный из Сибири. Ох, принялся он за свое дело, а так как неграмотный, чтобы не сбиться, каждый раз, когда дело доводил до конца, на стене палочку рисовал. Ох, царица видит, что мужик-то не слабеньких, а царство-то жалко отдавать. Пока он свои дела делает, она так ножкой-то легохонько стирает палочки. Ванька это увидел и говорит не Идет, стирает все палки со стены И говорит, заново!